Что такое личность, что такое индивидуальность? Угу. Вот, наверное, вот это два таких ключевых вопроса, которые для человека, само собой разумеется, я личность. Угу. Тогда вот вернемся к нашей лекции, которую мы давали по эго. Угу. Мы раскладывали наше эго, структуру угу. личности человека, с позиции объективного восприятия, с позиции парадоксального восприятия угу. и с позиции целостного восприятия. Угу. И с позиции объективного восприятия, хотим мы того или не хотим, на личность нам приходится опираться на того же дедушку Фрейда. Угу. А где там личность? Угу. Если почитать, что такое его ин, что такое как? его э, ид, что такое его супер я и, и, и еще что-то и последняя его часть я уже не помню его концерт. последняя это супер я и родители, ребенок, и кто там еще, взрослый. Ну что-то такое, короче... Взрослый родитель, да. и ребенок. Его вот эта концепция, которая потом уже переросла в следующую концепцию, она получается полностью не содержит личности, индивидуальности. Там все о коллективном. Да, там вообще об этом нет речи. Там только коллективное. Мало того, оно там полностью размазано. Размазано. Там и вот в этом размазанном получается, что коллективное при этом бессознательное. Бессознательное коллективное. А человек где? А человек где? Мало того, человек писал об этом, да, размазанно. О чем это говорит Фрейд? О психике Фрейда, какая она. Вот мы с тобой же на этой лекции мы четко видели, когда начали проходить, это больной человек. На самом деле психика у него нарушенная, больная. больная. А представь, что это психика, ну мы об этом и говорили, что у человека больная психика, а он в науке. Какое искажение величайшее пошло? Смотри, у человека больная психика, он а, с этой больной психикой описал то, что он видел с искажениями. Да. Он Это создал систему, ее подхватили, она выгодна, потому что эта Выгодно. система выгодна Зак, да. для власти, для управления овнами. Ну, заказ, да. А, заказ. А, и до сих пор в психотерапии применяется психоанализ. Да. И никто не задумывается, никто не задумывается над этим, вот согласись, да, что, а прав ли он был, свято прав. Свято право Причем вот авторитет, авторитет и, все, и даже не задумываются Никто, никто просто повторяется А смотри, как зеркало сработало От какой болезни умер Фрейд? От какой, я не знаю От рака языка и горла Серьезно, я тоже не знала И чугой аппарат смотри, гнил, гнил то есть, Ты посмотри Он очень сильно вонял, возле него рядом невозможно было находиться Язык и горло у него сгнили, да? Ты а теперь смотри, что он людям. Речевой аппарат Бога сгнаил это... в человеке. Да, да, да. да. И он получил такую болезнь. И это прямо вот, вот тебе бессознательное. Оно совсем не бессознательное, но тебе четко разъел. отразило. Что ты оставил после себя? Как ты наплевал свою собственную Что ты разъел? Да, что да. ты разъел? Зачем ты разъел индивидуальность? Зачем ты разъел личность? Да, да. Ты размазал ее, и ты продолжаешь ее на психоанализе размазывать. Гипноз, сон. Спи, спи, спи. Тебе не надо просыпаться. Тебе не надо сознание. Ты овен. Да. Красивое название. Угу. То, что это баран, это же никого не волнует. Угу. Угу. А, и это внеслось в науку и все. И оно пошло Искажение порождает дальше искажений. Также ой, Как ладно. разбитые зеркала. Да, и хотела сказать кое-что. Так не и, и трескается психика. Да, да, да. А возьми, хорошо, другое скажу. А возьми, как мы и говорили с тобой тоже, по-моему, на лекции мы об этом говорили. Школы. Да? А, как там обучают? Вот именно. Когда ты начинаешь изучать биографию человека, написавшего там, ну, не помню уже, там, даже блог, да, потом кто там еще? Горький. Гоголь. Гоголь. Пушкин. Пушкин. Когда ты начинаешь Достоевский. изучать... Благодар... Ты, Достоевский. Ты понимаешь, насколько... То есть люди больны, да, а, прикинь, а болезнь внесли в науку. То есть сделали это обучение, то есть И их обучение детей. Обязательно. Обяза... Обязательно. То есть, ты обязательно у меня дальше идут. Обязательно должен быть заражен этой болезнью. На что это похоже? На, прививки, Скажи, это на прививки, я прям аж не могу. И это вот посмотри, зараза, распространяющаяся, а мы согласны. А что в сказках русских народных есть? Там, знаешь, есть это я сегодня вспоминала, кстати, а, какая-то сказка есть, где змей и что-то и все появился змей и все ему должны были нести своих детей значит когда в дар и я сегодня об этом вдруг у меня так раз нашу похоже мы несем добровольно несем своих детей на прививки Грузите, грузите, загружайте Любую Но информацию, проводите любую. эксперименты И мы оба. даже не задумываемся, что в школах дают Ведь учителя в школах Это те же мамы, те же папы Те же родители да? Ну заду... Это вот точно так же Задумайтесь, что вы даете Но ну, дайте из потока интересного Ведь у вас уже есть опыт Есть уже значит, знания, воспользуйтесь Нет, они слепы они даже своим опытом они не воспользуются, потому что они слепы. Они закрыты страхом, закрыты чем угодно, ненавистью, злостью, чем угодно. Закрыты, но не хотят видеть вот этот живой свет в детях, что начинают детей в школах давить. Должен, должен, должен. Все. И не осознают, что плюют в свой собственный колодец. Но я немножко отклонилась, потому что меня вдруг понесло вообще. Трындец, как понесло, вдруг очевидным стало. Потоком прям. Так вот, Фрейд. Не фрейд личность. А, ну про личность, да. Про личность. Пока нет личности, пока нет личности, пока вот. у человека личности нет, пока у человека нет своей игры. Нет своей игры. Нет личности. Нет личности. Есть масса. Наличие собственной игры – это первое, что уже тебя идентифицирует в массе. Угу, угу. Первое. Ты выделяешься. Уже в массе. Ты уже выделяешься. Когда мы говорим о наличии собственной игры, угу. Ну, вернемся к той же самой школе. А, как учат детей? ты должен э, выучиться, да. потому что, ой, ты потом станешь айтишником и будешь получать много денег. Акцент. Пойдешь месте. на ферму, будешь работать. Или вот я, когда училась, там было модно быть экономистом и юристом. Угу. А инженером было не модно быть. А, то есть, есть моды на специальности. И никто не смотрит. Интересно человеку, это неинтересно. Угу. Но ты пойдешь на наемную работу и будешь иметь много денег. То есть, и ты ждешь эту наемную работу, и ты ждешь, как что ты да. Будешь нужен, да, да, а ты в это все. время сам себе не нужен, ты придаешь сам себя, и ты ожидаешь корыто, что тебе принесут корыта. зарплату. Да. И вот смотри, с чем мы сталкиваемся даже. Сколько бы ты ни платил за ту или иную работу, все равно человек ее будет делать спустя рукава да. и так ныть, и что ему мало. Да создавать видимость создавать видимость работы да если, если ты ему платишь много он будет создавать видимость работы чтобы, лгать, не, потерять, чтобы да. не потерять и при этом создавать эту видимость так что прям в поте лица и что заплати еще больше не, э, не даешь ему много он будет все равно Но будет... при этом косяки в работе ты только успевай лапить. только успевай только успевай то есть нету вот этого ответственности да нет ответственности потому что нет интереса да, потому да. что внимание где угодно оно в коллективных играх, оно в В Да, ковидах, да. Здесь, дай, а здесь дай, только дай, дай, дай, дай, быстренько дай. Мне в корыце положить, быстро. Да, я сам не умею, не умею, дай мне, да, я создавать не умею. Мне надо, личность и индивидуальность проявляется только тогда, когда человек имеет собственное дело, собственный бизнес угу. и несет за него ответственность. Без этого личности и индивидуальности угу. не бывает в принципе. Как только наемная работа, бай-бай, личность, все, угу. ты служишь. Угу. Ты служишь чужим интересам у -у -у. Ты взращиваешь чужие мечты, идеи Тебя там нету да? Я понимаю, когда там а, Вот студенты Как у меня дети, да, студенты Закончили а, Для того, чтобы выстроить какой-то бизнес Надо какое-то время где-то покрутиться хотя бы пару месяцев, походить, посмотреть, как эта система работает, как работает наемная работа. Ну, вот, например, его для того, чтобы больше в жизни никогда не захотеть на нее ходить. Mm -hmm. Но это пока ты студент, пока ты вот совмещаешь. А, кстати, студент не работающий а у нас вообще не практикуется. То есть, как только ты закончил школу, ты работаешь. И даже до окончания школы ты работаешь. А, при этом... При этом, получается, человек понюхал, что такое наемная работа, и тогда ему хочется угу, свое. искать свое. И тогда он ищет. Да, с первого раза не всегда получается. Там надо себя попробовать, там, а, там, да. там. Ответственность получить за деньги взять, опять-таки, да. знания получить, да. какой то опыт получить, ответственность какую-то наработать, чтобы э, все-таки... Ты, ты как птенец учишься летать. Тебя из гнезда выпихивает э, птичка, да? И дальше ты летаешь. Ты учишься. Либо ты полетишь, либо ты не полетишь. И вот здесь поддержка родителей, конечно, очень важна. Научить детей летать, научить детей быть индивидуальностью. Не обрезать. Не обрезать крылья. Да, а именно научить, знаешь, как помогать найти интерес. Помочь найти интерес. А что делают родители? Ой, на наемную работу. Ты иди там у депо устроишься, и там будет все добро. И там тебе не надо, и там тебе не надо думать над да, головой. Да. Да. И ты там всю жизнь. И сидят. И все. И тогда эта жизнь сразу становится конечной, потому что ресурс интереса отсутствует. Мало того, и в этом депо все, уже и развитие, расходятся. в этом депо и развитие останавливается. Да. Потому что приходит человек, который не горит. А ведь есть люди, которые с удовольствием будут работать в депо, да? Ведь есть они. Но в нем убита вот эта жилка. А он бы, работая, если ему интересно в депо, он развивал бы это депо и оживал. И так каждое место оживало бы. Каждое. Когда человеку оно интересно. А когда оно интересно, оно же тухнет. Нет. уголек тухнет да все и поэтому и тогда и нет развития личность личность убивается личность и именно даже не убивается не развивается личность благодаря родителям ведь первичный – это родители. Первичный эго и ум копируется с родителей. Да. Плюс у него добавляются кармические родовые программы, mm -hmm. уже автоматические. Mm -hmm. И с этим делом дальше идет только поглощение ресурса. Вот откуда смертность. Поглощение ресурса, ресурс уже становится конечен. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что нет интереса, нет подпитки, нет расширения за пределы. А за пределами сколько хочешь ресурса. А ты вот попал в ловушку. В ловушке отмеренная часть. В этой ловушке ты не можешь просидеть дольше одной жизни. И угу. эта жизнь должна продлиться там 50 лет, 70 лет. И если ты в этой ловушке застрял надолго, то ты будешь в нее попадать бесконечное угу. количество раз. Вот циклические ошибки. Да. И здесь очень важно, чтобы именно сознание человека осознавало, осознавала, где он как личность развивается, а где как тормозит. А для этого надо играть с восприятием. Угу. Пока человек не начнет играть с восприятием, не Восприятие. начнет управлять восприятием, я бы управление восприятием вела с первого класса в школах. Угу. Это прекрасная игра в познание своих психических ресурсов и возможностей. Управляя восприятием, как минимум, ты можешь смотреть на одни и те же истории. Вот ты обиделся. Вот ты манипулируешь, угу. вот ты можешь быть благодарен, вот угу. ты можешь быть счастлив. Это начальное, объективное восприятие, но это начальное управление. Вот ты можешь смотреть из парадокса, вот ты можешь смотреть из целостности. Это вообще развитие. На самом деле, это обучение быть даже целостным, сказать самим То есть, собой. Самим собой. То есть вот это, это безграничным. безграничным. Вот. Но уч, обучение быть безграничным. Вот. Вот правильное слово. И тогда ребенок, он вместо того, чтобы посадить в себя, загнать травму, какой-то страх, какой-то блок, и потом болеть, да тогда ребенок, он сохраняет здоровье, сохраняет свет и ищет свой интерес да. осознанно. Да, и он, он здоров. И он здоров. И дети тогда к 10 классу не будут инвалидами. Вот он выход. Учить детей. Как минимум два урока в первом классе должно появиться. Управление восприятием и благодарность. Да. Вот это, это первооснова для того, чтобы сохранить здоровье детей, нам у них рождаться. Да. А вот насчет здоровья детей, да, тоже. Смотри, если разве есть разум, если ты знаешь, что ты больной, и серьезно, ну, там, допустим, ну, больной, и есть ли разум рожать детей? Я скажу такую штуку жесткую Меня могут сказать э, Как это, подожди Всем же хочется счастья Да, но надо включать разум Мы с тобой видели, правильно? Видели искажения очень серьезные Зачем? Где разум? Тогда есть генетические Если поломки. тебе плохо генетически, Если это генетические поломки да. Если тебе плохо, ты же ведь сам в этом находишься Зачем? Где твоя мудрость? Где твой разум? Но ты знаешь, я могу этих людей понять, потому да, что согласна. они тоже цепляются хотят, за жизнь. Так хотят, они цепляются правильно? за жизнь, потому что они, они уже в следующей жизни лишены тела. Потому что не прерывается тогда цепочка. Правильно? Тогда хоть больные, есть возможность. Да, но приду. И, но возможно, идти. вероятность все-таки вылечиться. Да? Как, из, как исцелиться, Вероят, появляется вероятность... Отработать, что-то осознать. Хоть появляется время. Появляется О, правильно время. сказать. Появляется время. Появляется время. На то, чтобы человек изменился. Но он может измениться и сейчас. Просто да. включив да, сознание, да. изменившись. И сохранив свой инкарнационный цикл уже в здоровом теле. Но человек не видит этой возможности. Он слеп. Более того, как правило, это же не просто аж у него пониженный уровень сознания. Uh -huh. Это значит ну, деградация определенная, и он будет отбивать любую информацию на эту тему. Uh -huh. То есть uh -huh. это процесс распада. И этот yeah. процесс, он уже идет, знаешь, как поезд, который несется в пропасть. Uh -huh. Вот он несется, и ты попробуй этот поезд. У него инерция. Uh -huh. Попробуй его остановить. Нет, он по инерции будет лететь, он будет цепляться за, за жизнь до последнего. Поэтому он будет рожать больных детей. Mm -hmm. Но есть генетические поломки, которые восполнимы, восстановимы. Да? А есть, вот когда рожают, вот то, что мы видели, без рук, mm -hmm. без ног. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот я об этом. Сам без рук, без ног. И детей я вот без об рук, этом. без ног. Это, это мучение. Но это по последняя попытка зацепить Я возрыв. понимаю это, И заметь, да. а, ведь он же без рук, без ног родился. Почему? Потому что он заснул без рук, без ног. Yeah. А как он мог заснуть без рук, без ног? Угу. Вот они, взрывы, смертники, да? да, это люди, которые полностью обесценили физическое тело, и они учатся и осознают, учатся осознавать ценность физического тела, здорового, угу. но при этом они попали в эту ловушку деградационную, и осознать самостоятельно, ну, я считаю, что нереально. Вот уже с этого уровня деградации осознать уже нереально. Угу. То есть в таком случае надо создавать центры психотерапии другого уровня, которые будут это помогать да. делать. Хорошо, да. Хорошо. Сами Скажи, они не пройдут. Да. Еще скажу тоже про искажение, которое сейчас очень активно продвигается. Однополость браков. Вот это. Смотри, это ведь тоже болезнь, это ведь тоже зараза. Но у нас же толерантность. Люди, вы немножко думаете, что такое вообще Толерантность. Вы, ну, то есть Осознавайте, идут Очевидные изменения И это Искажения, которые Приносят Смену Красоты да, на Ну, мне хочется сказать Что совершенно, то есть это на самом деле Это угасание жизни это Угасание жизни то есть это болезнь для того, чтобы стадо не Лотка. развивалось, не размножалось. Что угу, делают? Да. Вот, например, у коров, у них забирают быка. Угу. И в стадии одни коровы. Все. Да? Вот тебе твоя однополость. Угу. Вот они, овны, уже не размножаются. Они не могут размножаться. Уже управляются, их размножение да. управляется. И можно назвать этих коров амазонками. Угу. И сделать их крутыми, им бантики, супер новенькие угу. повесить. И колокольчики, самые-самые звенящие повесить. Но при этом да. И точно так же быков выделить в отдельное стадо и сказать: вот этот бык это будет твоя корова. Угу. Ну, переведи по подобию на мир животных и посмотри, управлю. Да. Да, да, да, да, да, И заметь, вот эти искажения изначально пошли откуда? Из религии. Да. Конкретно Конечно. из католицизма. Конечно. Все конкретно. Там, где было ограничение, там запрещены браки. А мужикам надо было куда-то выбрасывать свою сексуальную угу. энергию. Вот она поехала. Пошла ложь. Пошла, Пошла ложь, обман. Пошло искажение. Все. И теперь смотри, Пошла это отдув овности. Угу. Угу. Да? Поэтому тут на многие вещи надо смотреть из разума. Но это все о индивидуальности. У -у -у. Как только теряется личность индивидуальность, все, развития У -у -у. нету больше. Да. Его, в принципе, быть не может. И тогда надо думать не о том, что его нету и не может быть, а надо думать о том, как его вернуть. Вернуть развитие можно через детей, через смену образования, вернуть развитие можно через медицинские центры, угу. когда медицина будет работать в согласии с психикой, когда не просто целью является продажа таблеток, да, да, да, да. лекарств и так далее, отрави другого называется, и когда эта таблетка работает против психики, человек не осознает, зачем он получил болезнь и ищет быстренького облегчения в таблетке. Ну, Здесь а таблетка и тут же куча деле. побочных эффектов да. написано на каждой таблетке. То есть мы перетолкнули в психику, но при и этом мы не скрывалось ничего да, ничего не скрывалось, скрывалось все написано. А, и при этом создали еще худший вариант заболевания. Говорит, ну как же, хроника, она же развивается угу. с возрастом. Угу. Как, у вас с возрастом еще зрение не ухудшилось? Как, угу. у вас еще там ничего не отвалилось и не развилось? Не может быть, угу. проверьтесь еще раз. Так вот, это игра на то, чтобы овны уходили вовремя. Они не должны оставаться, они должны отработать и уйти. Но, ну, ребят, пока, желательно. пока мы видим овнов, пока мы видим овнов. Мы сами такие. Угу. Если вы хотите видеть богов, станьте богами. Угу. И тогда вы заинтересованы в их развитии. А если мы заинтересованы в развитии, значит, надо говорить о медицинских центрах, о медицине, новой медицине, которая учитывает и психические интересы, и... А, лекарственные, интересные, и тогда на, подмены, определенном на определенном этапе. И тогда подмены так научные, когда угу. мы говорим о психике, они тут же всплывут, угу. потому что там идут подмены, там же тоже личности нет. Конечно. А концепции гештальт, там о личности? Угу. А психоанализ угу. это о личности? Угу. Давайте, ребята, концепции посмотрим. Угу. Где там личность, индивидуальность? Угу. Ну-ка, ну-ка, под призмой так попробуем, под лупой угу. попробуем там найти, разложить. Нету там? Нету. Там о деньгах и о коллективном. Там нормальная секта не меньше, чем религиозная. И на это надо смотреть прямо. И надо вот, трезво на надо трезво, Да. А да. не ты говорит, нормально... что это не так. Да. Да. да. К искренности, к индивидуальности возвращения нет. Вот верни к искренности, к настоящести. Верни человека к самому себе. Разверни да. его. Увидь вот эти подмены, отработай все это дело. И тогда лекарства работают по-другому, человек поправляется. На выход. Лекарства тогда работают действительно на выход, на, выход, на то, что они заканчиваться будут. Да. И человек поправляется, и больше он уже не будет ими пользоваться. Да. Потому что, вот, обрати внимание, все лекарства, которые назначаются медициной, они все до конца жизни. Да, в они, там, зависимость. В зависимость, Щитовидка, поджелудочная железа, еще что-то. То есть игра куча. конкретная. Пошли. Все. От давления пошли. Это да. все на жизнь. Да. Все, ты словил таблетки, как нет, только, ты Да, как только ты вошел в эту игру... Все, ты ну, играешь уже пожизненно. Хроника. И потом, вот смотри, попал человек в политические условия, нет возможности принимать лекарства. Он бы угу. так жил спокойно. Все, а да. он себе в голове: Ой, я не принимаю лекарства, значит, я помру. Помирает Сознание уже работает. И вот оно быстро-быстро идет вот это, овных. Овны так -так -так перерождаются, и в кого превращаются? В домашних, уже в домашних. Не, в, не в природных, а в домашних, над которыми, у которых есть хозяин, который даст покушать, да? или решит усыпить, там или еще что-то. Это вообще настолько очевидно. Сколько... Будешь ты рожать или не будешь ты рожать, ты вот полностью находишься... Как Любимое ты животное или нелюбимое животное Подожди, а как человек стремится К паразитарным программам угу. Вот женщина, я выхожу замуж И ты мне должен ты Я уже должен. все, я уже еду на тебе да, И об этом кричат Все тренинги, что женщине не надо Работать, женщине не надо Проявляться, дом, семья, он ну, целый клан И юбку длинную одену Вот, и все, и что, если женщина Перестает развиваться Мир исчезнет вот однозначно ищет, да, будет перезагруз. Мир исчезнет. Все. И тогда надо все-таки заниматься развитием личности, индивидуальности человека. И наши лекции в этом плане – это первый шаг. Знаешь что? Все-таки то, что мы поставили на повтор технический курс для а начинающих, да. это угу. разворот человека, человека к себе. Хочешь, не хочешь, хотя бы самые простые вещи осознай и начни делать. Это пока ты только вот шел-шел, ты сказал себе, ай-два, стой, и давай попробуем повернуться назад. Угу. Да, оно у тебя не получится с первого раза. Потому что столько подмен, столько всего надо осознать. Но во всяком случае это хотя бы ай-два, стой, и развернись к себе. Угу. А вот этот технический курс, что мы поставили для начинающих сейчас, да, он пройдет в записи. Но у него мы будем выступать в начале, в начале в начало курса сделаем мы. И угу. в конце мы ответим на все вопросы людей. И у человека будет возможность получить техническую базу целиком. То есть у ну, человека причем поточную, на тот момент потоки, ресурс да. огромный. Да. Там в потоке писался этот угу. курс, и там ресурс заложен офигенный. Угу. И это первый шаг к себе, с него надо начинать. Это самое начало, но с него надо начинать. Для тех, mm -hmm. кто вот хочет остановиться Сказать, подождите, не хочу я больше спать Я хочу вернуться к жизни, к здоровой Я хочу вернуться к себе Это знаешь, как напоминает Это автобус Отвез уже, а теперь Возвращается и на второй круг на второй То есть рез. у тебя есть, да, второй рейс, Появляется возможность У тебя появляется возможность тоже доехать mm -hmm. Во всяком случае Начать ехать. Начать. Mm -hmm. Ну там посмотришь, ночью, что сойдешь Дело в том, что а, вот даже с этим курсом, с техническим, нам намного легче уже, например, человека потоковое состояние следать. Uh -huh. Тут же ограничений нет. Ты можешь любого человека взять на этот курс, uh -huh. на потоковое состояние, на ключ да. потока. Да. Но получается, если у человека нету даже вот этой базы минимальной, с ним тяжелее. И результативность другая. Uh -huh. То, ты знаешь, это как на носилках нести. Uh -huh. Uh -huh. Так ты уже встань с носилок, начни двигаться, подтягиваться, чтобы хоть что-то пройти своими ногами. Но, но при этом ключ потока, если даже новичок, он все равно входит, да, тяжелее, но у него, знаешь, происходит вот это касание, касание этого потока, и у него появляется интерес. Кстати, ну а ты вот сказала касание этого потока, и мне вдруг вспомнилось, я вспомнила, сколько я денег отдала на курсы по интуиции. И когда нам пишут, вы дорогие, ребята, так те деньги были в каком 2007-2008 годах, там, там стоимость доллара была другая, да? там машина стоила в два раза дешевле, чем она сейчас стоит. И это были несопоставимые суммы. Там было все намного дороже. А сейчас ты идешь, я понимаю, что э, вот те вещи, что мы даем, блин, они просто бесценны. Mm -hmm. Даже когда они у человека в записи остаются, Человек сможет к этому вернуться для того, чтобы вспомнить в тот момент, когда до него дойдет. Угу. Кстати, очень интересная тема. До людей доходит не сразу, и до меня многие вещи доходили не сразу. То есть вот я, я же когда обучалась, я проходила много, угу. очень много разных тренингов, и было очень много мусора. Uh -huh. Вот я сейчас осознаю, что было очень много мусора, но я осталась в благодарности к этому мусору, потому что у меня есть опыт, и я uh -huh. знаю, что вот эти элементы, они вообще не рабочие, uh -huh. да? но они приняты, например, в психологии или психотерапии, они вообще выхлопа никакого uh -huh. не дают. А есть вещи, когда действительно ты имеешь хорошую базу, а есть вещи, когда ты уходишь от сути, просто далеко уходишь, uh -huh. да? засыпаешь в тот же самый гипноз. Вот. Но в то же самое время, не изучив этой базы, если бы не было гипноза, не было бы инфодайвинга. То есть ты не проснешься, не заснув. Угу. Вот. То есть вот этот момент, я когда вот сейчас осознаю, я очень многим вещам благодарна, что они были в моей жизни. У -у -у. И в то же самое время я понимаю, как можно было бы сократить путь в разы. Угу. Более того, я сейчас очень многие вещи Понимаю, насколько в инфодайинге Мы шли а, Вот ну, с тобой проходя Сколько мы времени проход, а, про, а, ну, Проделали угу. путь угу. Вот, а, Такой тяжелый, а начало инфодайинга И клубы, и вот эти занятия Сколько людей сразу занималось угу. да? Они сейчас занимаются тихо сами с собой И даже клубы в Минске проходят И так далее, то есть это, эта кухня осталась а, Просто она без нас двигается Но человек тоже, он продолжает твориться угу. в собственном соку а, а ведь можно было сделать шаг и вот действительно увлечься, рывок. Но для этого надо был силовой потенциал. Вот реально вот эта сила увлечься угу. и пойти, пойти дальше. И я только сейчас осознаю, что вот этим силовым потенциалом обладает очень малое количество людей. Угу. Обладает очень малое количество людей. Почему? Потому что интерес заменен на деньги. Угу. Да? Интерес неискренний. Да. Вот оно. Вот эта подмена, она играет очень нехорошую роль. И самое главное, что тогда нет ни интереса, ни денег. То, что и дало у нас с тобой очень мощный выхлоп огромный, это наше с тобой сочетание. Вот когда мы с тобой начали вдвоем, валить на пролом. Вдвоем, да. Чистый интерес. У меня чистый интерес у тебя. И нам действительно, мы вдвоем просто вали, мы кайфовали кайфуем до сих пор периодически где-то у нас э, остановочка там какая-то но каждый раз в новых вот два две силы которые создали на самом деле вот этот мощный поток поток потому что ну да но смотри вот тогда когда мы проходили мы же жили угу. очень подробно угу. и э, останавливаясь вот так зависая вынуждены были уезжать, чтобы смотреть а, на ну, да. коллективное под другим углом восприятия. То есть даже вот эти поездки наши, они тоже играли угу. большое значение. Всегда. Всегда. И а, вот это все теперь можно проделать значительно быстрее. Да, Начал да, книги. Да. Я, я вчера получила письмо от одной нашей мамы а, Виктории. У нее тяжелый ребенок. Но тогда, когда мы работали с ним, у них были очень хорошие результаты. Мы вчера опять этого ребенка в работу угу. взяли, да? Я поняла. А, и смотри, когда мама написала, мама прочитала все наши книги и сейчас читает глубину. Угу. И она написала свое зарение, то, что происходит с ним. И вот ты вчера чувствовала, угу. какие результаты угу. у мамы по изменениям угу. этот путь она проделала сама. Да, да, да, да. Она за два года проделала невероятный путь сама. Это же круто. Просто, да, у нее не было финансовой возможности Там ходить на курсы, тренинги Да, мы ребенка поддерживаем по мере, когда мы вспоминаем о нем Когда она держит связь Но при этом Сама мама Она сама шла И тогда можно с ней работать на больших глубинах Потому что она прошла И тогда и интересно с ней работать И интересно нам с ней да. работать вот. Потому что, когда она стоит перед зеркалом Ты понимаешь, блин, входи да, Входи, да, входи да, все, да. ты подошла к себе Ты да. себя слышишь, входи а смотри, ей книги сколько дали. Книги очень дали. книги. Да. Да. Человек не мог на курсы, но книги. И на желание. Ее желание я хочу интерес, изменить свою жизнь. Да. Искренний интерес. И она искр... У меня Мне идет. даже искренне хочется с ней лично познакомиться. Она тем более белорусная. Она в Беларуси, ага. Потому что невероятно. Потому что вот когда я вижу трудолюбие у родителей, когда я вижу трудолюбие. Я по-другому отношусь к человеку. Я но, не люблю ленивых людей. Как но, только лень и ложь у человека, я запинаю его ногами и все. На самом деле это желание жизни. Это ведь есть дыхание. Это жизни. желание жизни, это да. дыхание. Либо ты живешь, либо иди сдыхай на кладбище. Да, да, да, Что да. с тобой возиться? Иди старей и умирай. Да, старей Что? умирай. Или болей и Ты умирай. ленивый, все. Да, да, Нет да, тебя да, в моей реальности. Это так. Я понимаю, как со мной рядом сложно. Невероятно сложно, но в то же самое время интересно. Аж интересно, потому да, что время интересно. новое. Ты просто валишь на пролом и все, пошел. Мне муж стал часто, ну, все. периодически так раз и говорит, говорит, ты стала другая. Говорит, я не знаю, как это он мне сказал. Я не знаю, о чем тогда с тобой говорить, потому что я раз, и, и я говорю, «Ну, ну ты увидел в моих словах, когда он говорит, я не знаю, о чем с тобой тогда говорить, да? что все, все мои слова ты как-то так перекладываешь. Я говорю, ну при этом ты увидел, что я сказала? Ну да. Я говорю, увидел очевидно? Да, очевидно. Без меня бы этого не увидел, даже не подумал бы, говорит, в эту сторону». И уже теперь говорю, интересно учить наших мужей да. делать следующий раз, шаг. Тогда создавай. Да, да. Вот я, эту херню закрыли и создавай. Да, я ему так и говорю, и он. И ты знаешь, вот э, я, он не произносит, но я вижу. Что начал работать. Начал. Мозги включаются. Угу. Ты знаешь, когда человек пару раз замечает, как он создал своим сознанием и тут прикатило он так, фу, да, это я, да, да, а да. уже не можешь не сказать не я. Да. Мало того, он слышит от, от меня И когда мы ж вместе тоже с нашими да, Слышит очевидные вещи То, что действительно он зашорен но он ничего не увидел А тут слышит да, И у него открываются глаза Так и дочка моя старшая тоже Открываются глаза открываются то, что было И вот и тренер, куда я хожу ну, В этот фитнес она, она тоже я ее, мне, мне нравится с ней разговаривать И она слышит и она, она просто благодарна. Она говорит, Ирина, я так благодарна вам. Он говорит, я такие вещи слышу от вас. Говорит, что у меня жизнь меняется. Вот оно. Как Когда человек, человек, слышит. человек слышит, осознает себя создателем да, своей жизни, да. все. И понимаешь, мы вплотную подошли к бессмертию человека. Да. Мы настолько вплотную да. подошли, что вот эту тему надо потрошить, эту тему... Я под эту тему уже сразу, у меня в голове, я понимаю, что без центра, собственно, у нас ничего не будет. При в том, что у меня тоже лень срабатывала. Не хочу я вот вручную работать с людьми. Не хочу, не хочу. У -у -у. А теперь думаю, ну блин, у меня же есть муж, сын, пускай тут и работает. Главное, чтобы им было интересно. Чтобы им было интересно. А вот, Но ну не они, так да кто-то будет работать Кому да? будет интересно пускай, Однозначно, пускай. Если, вот когда у нас появится центр Там будут люди, работать те люди, которым это интересно Которым это интересно и нам надо с тобой да, доделать вот все, что касается методологических угу. вот этих штук. Я уже вижу, где должны работать психологи и как надо сделать переподготовку психологов угу. для того, чтобы они смогли работать. Кто это будет? Много дистанций будет. Угу. Но все остальное надо продумывать и дальше, дальше смотреть, какие шаги совершать да. угу. следующие. Потому что э, нам надо дописать еще две книги и дальше уже можно будет заниматься центром. Угу. Следующие шаги. То есть, во всяком случае, мы к этому уже осознанно подходим и видим, как это должно быть. При этом быть. мы даже видим, мы знаем место. И место, знаете. Где уже центр четко да. ложится. Четко ложится. Даже его люди не соображали, даже, да. а перепланировку сделали под Полностью под нас. Полностью. И За... это так смешно выглядит. То есть оно происходит, оно уже только во времени. Да, да, на да. стыковку. Пришли в точечку. И там самый идеальный центр. Там идеальный просто. Центр. Просто идеальное место. Оно прямо на нем вот и написано. Центр Итландии Новая медицина, да. Новая подход. да. Новое образование. И, в принципе, очные работы, там, там будет очная работа, но ее не так много надо. Очень много надо будет на, расстоя... на расстоянии. Расстояние, знаешь, что сохраняет? Оно дает возможность человеку быть индивидуальностью, личностью, опять-таки. Угу. Потому что как только ты попадаешь в коллектив, все, угу. начинается подстройка. И тут же конкуренция, да, ревность. Начинается игра. Я лучше, я хуже искажения. пошла. Игра. вот искажения пошли. да, да Почему да, да. я в свое время отказалась от очных клубов? Угу. Потому что шли вот эти искажения, угу, потому конкуренция. что начиналась конкуренция и все, и все вот а, она звезда пришла, а а я лучше заслужу, а я лучше да. заслужу твое внимание или же, или же я знаю лучше, чем она там, да? Вот, да, вот, да, то да. есть вот разные позиции. Вот эта, вот эта штука, она в, в онлайне, она отсутствует. Каждый сидит в своей комнате, он, он один на один с собой. И самое главное, что Сабришин учел, потому что мы, когда писали платформу, мы же сперва думали, что тоже, чтобы была такая же видеосвязь, как в Zoom, да? то в Zoom, да? Угу. Zoom, да. в зуме в этой программе. А потом было решено, нет, тебя никто не должен слышать. Угу. Тебя никто не должен видеть. Но ты должен писать в чат. И ты должен видеть и слышать нас. Почему? Угу. Потому что твоя индивидуальность должна остаться у тебя. Да. Чтобы у тебя не включилась конкуренция. Чтобы у тебя не включилось желание кому-то доказать, какой то звездный. Заметь, ведь даже когда работает в паре инфодайвер и э, оператор, да? Угу. Очень часто инфодайверы конкурируют с операторами. Угу. И даже мне вот пишут, даже стажеры я же писем много получаю, и пишут, даже пары меняют. Ой, она там так работает, ой, она там не так чувствует, он... Все, ты в конкуренции. Как только ты выпала в конкуренции, все, ты искажаешь результат, у тебя не будет проявленного результата, ты слаба. Ты слаба, ты потому что менял. ты опустилась до И сколько бы ты не менял вот, себе пару, да. сколько б, у тебя будет, пока ты не, ты не осознаешь себе эту конкуренцию, не уберешь ее, да у тебя будет вот это продолжаться. А конкуренцию автоматически продвигает подстройка физических тел. Автоматически. Угу. Таким образом, надо убирать ее сразу в двух телах. Угу. А это убирается только через искренность и открытость. Да. Есть, когда ты 100%, открыт. Да. Ты 100 открыт. Ты 100% открыт, ты 100% искренен, 100% ты выводишь в баланс и не перекладываешь ответственность, ты там такая. А ты угу. видишь, я вот здесь не доработал, я вот здесь не доделал, я вот здесь... И когда я вот здесь, вот этот твой индивидуальный силовой потенциал растет, кратно mm -hmm. растет. А когда вот это на объективное, mm -hmm. ой, мы же такие, mm -hmm. мы же зависим, это же она такая, mm -hmm. это же вы там недоработали, mm -hmm. это, это. Mm -hmm. Нет, Все, заставлять человека работать надо, клиента заставлять работать надо, mm -hmm. парадокс работает 100 на 100. Свои Только, 200% да. должны быть обязательно, но при этом ответственность должна у тебя остаться твоя, у него должна а у него остаться его. Да. И каждый думает головой, из разума. Угу. И тогда все идет хорошо. И это правильный подход. Угу. Поэтому вот все, что касается индивидуальности, все, что касается... У нас сейчас а, платформа написана идеально для развития человека. Просто идеально. Да, Вообще сила... В индивидуальности. Если удаляешь индивидуальность, силы нет. Силы нет. Все. И ты сам себя плюешь колодец в свой mm -hmm. собственный. Если у тебя желание удалить индивидуальность, ты плюешь в свой собственный колодец. Ты сам себя уничтожаешь. Потому что индивидуальность это прямой канал с разумом. Да. Прямой. Это знаешь, как проводок вот этот трубочка, да. по которой разум перетекает. Да а если эту трубочку это ты перекрываешь? Это жизнь. Это жизнь. Это питание, это жизнь. Да. О, какая-то штучка. Это питание, это жизнь. Ты себе перекрываешь питание. Все. Если ты удаляешь индивидуальное, ты перекрываешь питание. Все. Это уже, это уже вирус смерти. Как мы говорим, смерть – это вирус. Угу. Вот она развитие. Главное, чтобы старость приходила не одна и, это без вирус, Аль... и, и... и без <сих> альцгеймеров. Пускай она приходит с мудростью <сих> да. вместе. И тогда все будет хорошо. А лучше, чтобы она вообще не приходила, чтобы приходила только вот. другая мудрость. игра. Да. То есть мудрость. Заметьте, Иван Царевич забирал Елену прекрасную кощей бессмертного. Угу. Он же ее забрал угу. у смерти. Угу. У смерти. Мудрость. Мудрость забрал, да. Мудрость осталась, а смерть mm -hmm. ушла. Mm -hmm. Кстати, очень интересная тема по поводу э, психологии архетипов, mm -hmm. которые в психике у человека. Там же хреново тучи этих архетипов, причем у разных направлений психологии разные. Но если их посмотреть, то все-таки больше всего, наверное, с таро они смешиваются, uh -huh. вот перекликаются, ближе всего подходит. Но наворотили, конечно, от ума бреданно наворотили uh -huh. очень много. Uh -huh. На самом деле, вот эти два архетипа, которые есть у нас в психике черное и белое uh -huh. смерть а то, что мы называем черно-белой смертью, на самом деле парадокс. Это эго и ум. Да, это эго и ум. Это их отражение в подсознании зеркальный. Угу. Больше нету там архетипов. И то, что вот эта силовая часть, которую мы называем драконом, она находится за пределами, потому что она дает неограниченные ресурсы, неограниченную силу, если ты ее осознаешь. Угу. Но это уже не архетип. Это твоя угу. личность. Угу. Это ты как силовая составляющая, это когда личность. у тебя работает разум. Если ее нету, то нету. Вот То твой, да, твой дракон спит Вот к ней надо прийти и Ее надо осознать И это целый путь И это длинная не одну жизнь И кто-то падает и уходит в деградацию вот. И поэтому здесь очень важно Чтобы человек развивался Кстати, и вот наши эти курсы Которые у нас стоят и технические Ключ потока. Потом, который мы курсы начинаем, там вообще курсы идут офигенные, которые именно по развитию личности, по расширению сознания. Там просто с единого восприятия будет даваться вся психика. Да, а скажи, вот сейчас мы на эти курсы свои смотрим, как, как, мы на, как мы их видим? Я сама их жду. Мы их ждем. Нам интересно, а почему? Потому ну, что вот это расширение. А потому что это и нам дает невероятную силу потока еще больше. Еще больше. И тогда твоя мысль еще быстрее проявляется. Быстрее. И тогда твои возможности психические еще шире, еще больше. Uh -huh. То есть вот этот момент, я жду из, из, из целостного uh -huh. восприятия вот эти курсы. Uh -huh. То есть то, что мы задумали, uh -huh. оно уже невероятно. шло. Видно было, как поток uh -huh. включался, когда мы их писали. Да, да, да, да. Я понимаю, что будет идти. И там выиграют те, у кого есть курсы. Вот когда человек смотрит, как муравьи на человека. Это одно восприятие. И один силовой поток я повоздействую на человека, mm -hmm. я укушу его. Пожалуйста, человек почувствует, как ты там муравьиную кукурузу кислоту всадил. Но если ты хочешь действительно, чтобы твое сознание было управляющим, тебе надо стать человеком, смотреть сверху. Да, а еще выше над человеком стать, чтобы еще выше управлять. Вот тогда это про расширение сознания. И вот это целостное сознание, это даже не человек, это над человеком, следующее отражение. Над, над... А, вот. И там, там совсем другие возможности психики. И, кстати, Интересное у меня есть вообще. предложение. Мы с тобой делали психотехническую базу угу. а при перетекании сознания, когда вот, а, есть люди, у кого кто подошел и кто осознает уже мир мертвых. Uh -huh. Кто осознал вот эту uh -huh. часть и закрыл вопросы по ценности себя. Uh -huh. Я предлагаю сделать им то же самое, что мы сделали себе. Вот подумать на эту тему, но это только тем, кто это дело прошел. Uh -huh. а, почему? Потому что а, иначе нет смысла толкать со скалы, когда нету крыльев. Uh -huh. У меня до сих пор пятки горят. Вот реально, я, я хожу, как будто я хожу по углям. Но это же другие возможности. Мы о чем мы. Иди, Ладушка, иди. Это другой поток. Это другой поток. Это уже совершенно другая история. Другая силовая. Вот на самом деле это. И вот эти курсы, которые повтором наши. 110, уже 380. да. Это 360. 380. Не, я не про градусы. Ну, про... я поняла, это я про... А я на градусы, я так, чик-чик. Ну, да. Вообще классная жизнь. Угу. Она настолько интересная. Только интерес... Мы живем в раю, блин. И только люди создают из, ад. из него Ад. Человеку дали все возможности в руки, говорят, играй, лови кайф, ты безграничный. Да. И человек себя заточил в ловушку, говорит, это круг сансары, я страдаю, потому что я овен. Это игра вовна. Зачем ты вовна играешь? Мы, мы, да, мы живем в раю. И только человек создает смерть. Блин, я да? опять окончание свое. То есть ад. Ад. Человек создает окончание, перезагрузку, угу. потому что он никак не может выйти из ловушки. Играет, играет, играет, играет, играет. Ребята, кто сознал на ценности себя эти ловушки? Пошли дальше. Угу.